Дизайн мышления – это процесс, состоящий из пяти этапов, который направлен на решение проблем группы людей. Этому процессу обучают в лучших школах дизайна и бизнеса по всему миру. Он привел многим компаниям большое количество счастливых клиентов и помог предпринимателям со всего света найти инновационно новые решения проблемам. Шаг номер один – эмпатия. Цель данного этапа заключается в проведении опросов, которые дадут четкое понятие того, в чем люди нуждаются на самом деле. Мы должны окунуться в их проблемы. Например, ты хочешь помочь пожилым людям и понимаешь, что для них важно сохранить возможность передвигаться. В разговоре с тобой они могут поделиться многими способами, как этого достичь. Во время разговора тебе важно узнать больше информации, а именно услышать личный опыт о том, когда люди попадали в тяжелые ситуации. В идеале тебе нужно опросить многих людей с похожими проблемами. Шаг 2. Определение проблемы. Проанализировав результаты опроса, можно понять настоящие нужды людей, которые они пытаются восполнить, выполняя определенные действия. Один из способов, как это понять – выделить глаголы или действия, которые они упоминают во время разговора о своих проблемах. Например, прогулка по улице, встреча со старым другом за чашкой чая или поход в магазин за продуктами. И тут ты понимаешь, что речь идет не столько о возможности выйти на улицу, сколько о возможности общаться с людьми. После анализа сформулируй проблему. Некоторые пожилые люди боятся одиночества. Им важно контактировать с окружающими. Третий шаг. Генерация идей. Сконцентрируйся на определении проблемы и сгенерируй идеи для ее решения. Задача заключается не в том, чтобы найти идеальное решение, а в том, чтобы предложить несколько идей. Например, уникальная виртуальная реальность, летающая доска для пожилых или модифицированная тележка. Что бы это ни было, сделай наброски своих лучших идей и покажи их людям, которым пытаешься помочь, чтобы узнать их мнение. Четвертый шаг – прототипирование. Теперь возьми паузу и постарайся отобразить те идеи, которые ты услышал в разговорах. Спроси себя, как твои идеи на самом деле могут помочь людям. Возможно, ты найдешь решение, объединив свои идеи с тем, что уже применяется на практике. Затем соедини все точки, сделай окончательный набросок своей идеи и сконструируй настоящий прототип, который можно будет испытать. Шаг номер пять. Тестирование. Протестируй свой прототип на настоящих пользователях. Если людям не нравится твоя идея, не пытайся оправдываться. Твоя задача понять, что работает, а что нет, поэтому любой отзыв важен, после чего вернись к генерации идей или к прототипированию, чтобы исправить ошибки. Повтори процесс до тех пор, пока твой прототип не будет работать и выполнять поставленную задачу. Теперь ты готов изменить мир или открыть свой магазин. А чтобы на личном опыте опробовать дизайн мышления Прямо сейчас пройди бесплатный виртуальный курс «Дизайн мышления» от школы DI в Стэнфорде. Ты приобретешь новый опыт создания подарков. Ссылку найдешь в описании под видео. Как только пройдешь курс, поделись своим опытом и идеями подарков в комментариях. Если хочешь научиться творчески и критично мыслить, посмотри другие наши видео. А если хочешь поддержать наш канал, заходи на patreon.com/sprouts.